Кто готов платить за вид из окон? Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске не дешевая квартира с прямым видом на море в жилом комплексе Посейдон, который находится в центральном районе Сочи, в микрорайоне Мамайка на улице Крымская. Состоит из нескольких корпусов, очень инфраструктурный, до моря буквально несколько минут пешком, рядом набережная речки Псахе. В общем, обязательно досмотрите это видео до конца. Из плюсов, конечно, ровное место, близость к морю, к набережной речке, близость к центру Сочи, рядом же дистанция, но это как плюс, так и минус. Все выложено брусчаточкой, красивое озеленение. В непосредственной близости благоустроенная набережная речки Сахе, Освещение, лавочки и вон там справа на горизонте виднеется жилой комплекс Посейдон. Автобусная остановка прямо рядом с домом, здесь же тренажерный зал и так далее. Территория само собой закрыта и посмотрите, вот какой он инфраструктурный Посейдон. Сколько тут всевозможных магазинов, это парковка. Аптека, пекарни, кофейни, гастроном. Красавчик. Это придомовая парковка, но к нашей квартире имеется подземный паркинг. Он входит в стоимость. Давайте вот так еще покажу. Живая вода. На самом деле здесь все усыпано магазинами, кафешками и так далее. Здесь же в доме магазин «Магнит», но вот этот пивной магазин, пожалуй, один из самых важных для отдыхающих. Неплохая детская площадка. Здесь же в доме вот имеется детский садик. Английский детский сад. Вот как. Розочки цветут. В общем, все для людей здесь сделано. Выгул собак запрещен. Здесь же занятия йогой, каратэ, смотрите, ну и так далее, и так далее. По Посейдоне имеются разные предложения, плюс-минус от 27 до 80 метров. Поэтому вы звоните, пишите, а мы сейчас будем смотреть одну из самых ликвидных планировок в носовой части с прямым видом на море. Здесь у вас встретит дружелюбный консьерж. Так выглядит входная группа лифта 2 марки Клейман. Кто готов платить за такой вид из окон? У квартира конечно, огонь. Пять световых точек. Угловая балкона. Каждый день будете наслаждаться разными закатами. Пользуясь случаем, скажу, что в соседней стройке в жилом комплексе Фазотрон у меня есть предложение от 165 тысяч за квадратный метр. Ну а я буду ждать от вас комментарии, как вам жилой комплекс «Посейдон», да и сама квартира. Повторюсь, разные у меня здесь есть предложения, как без отделки, так и с ремонтом, поэтому звоните, пишите. Но ну, а стоимость данной квартиры, на мой взгляд, завышена, тем более на падающем рынке, вместе с парковкой, квартира стоит 29 миллионов. Но ну, я так думаю, если будет желающий переплачивать за прямой вид на море, разумный торг имеет место быть. В общем, готов ответить на вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Стрит. До новых видео. Пока!